ребята 19 сентября едем на конференцию будет тренинг проходить так что айда с нами Каждый раз, когда ты тратишь время в пустую, ты бездействуешь, ты стоишь на месте... Я скажу, что на мое выступление всегда накладывает отпечаток в мое военное прошлое. Я служил, я дослужился до капитана, поэтому для меня всегда важно, чтобы все было четко, конкретно и по порядку. По поводу обучения, знаете, иногда люди говорят, что нет времени, чтобы почитать книжку. Я расскажу, как я это делаю, делал, делала, когда ребенок был еще совсем маленький есть такой у меня дома мячик, фитбол. Я на него садилась. В одной руке ребенок, я его кормлю. Во второй руке книга, я ее читаю. И одновременно получается фитнес два часа, книжка, ребенок рядом с мамой. Все можно успеть на самом деле, если очень захотеть. Вообще, смотрите, на жизнь веселее. Даже если у вас ударили грабли, Наслаждайтесь фейерверком. Будьте вдохновителями друг другу. Саша говорил уже о том, что я вырастила ему крылья. Да? Ну, может быть, я не вырастила, просто я где-то их немножко поправляю. Вот. Важно хвалить друг друга. Особенно важно хвалить не только этот -а тет но и при посторонних. Очень важно не ругать при посторонних, потому что это особенно остро и болезненно чувствует... Девушки, я говорю, в первую очередь для вас. Потому что мы любим так попилить своих половинок. Особенно если при посторонних, то это очень их, так скажем так, опускает. И стоит приподнимать всегда своих мужей, потому что если мы будем опускать, мы будем падать вместе. И как на каком-то семинаре сказали, такую вещь, что любая женщина может из, э, женщина может из любого мужчины сделать как, скажем так, короля, так и нищего. И на самом деле, не знаю, 90, может, а может 100% это девушки в наших руках. О том, как, каким мы видим нашего мужчину, как, каким мы его преподносим. Так он будет себя чувствовать и так он будет делать. Поэтому второе, это вдохновляйте. Мы приучили своих детей, что стоп, мы в этом месяце не планировали. И в какой-то момент, когда уже дети подросли, мы просто начали планировать какие-то финансы ежемесячно на игрушки. И если он хотел игрушку, которая в два раза дороже стоит, чем у нас есть как бы, бюджет, мы ему говорили, недорогой, в следующем месяце получишь, можешь подождать. Можем купить сейчас дешевле. Мне кажется, это критично важно с ранних лет давать детям инструменты, как вообще обращаться с деньгами. Более того, мы малых наших научили, ну, пока старшего, зарабатывать. Есть различные вещи, за что можно условно там, давать им какие-то деньги. И в 7 лет наш, да, и он, я помню про вашу дочку, которая собирала тоже на поездку, да, у нас малой свои 7 лет заработал себе на планшет. Это его планшет, это его собственность, и он совсем по-другому себя уже с этим чувствует. Это не родители купили, это он купил. Тема еще семейных отношений. Такая штука, как стопроцентная личная ответственность семье относительно бизнеса. Бывают случаи, что... Готовьтесь, буду говорить быстро и много. Бывают случаи, когда приходят семейные пары и начинаются вот эти перетягивания. То есть начинаем тыкать в спутника, что он что-то не делает. Если у вас вдвоем появится стопроцентная ответственность за бизнес, он полетит. Без рассчитывания и ссылок на то, что как бы должен что-то делать партнер. И теперь переходим к ответственности относительно бизнеса, к ответственности вообще в семье. Мы воспринимаем так, нет каких-то обязательств у жены, например, она не обязана стирать, готовить, приводить дом в порядок, где-то там за детьми смотреть. Знаете, и точно так же и мужчина не обязан зарабатывать, там, я не знаю, защищать воспитывать и так далее. Но, другая философия немножко. Она это делает, потому что она хочет. Потому что мы любим друг друга. Потому что она хочет, чтобы было чисто. Она хочет, чтобы муж там был накормленный, о других вещах мог э, задумываться. Я не обязан зарабатывать, но я хочу. Я хочу, чтобы в семье был достаток. Я хочу, чтобы э, дети и супруга чувствовали себя как за стеной. И когда убираем мы из нашего общения обязательства, ты обязана. Можно еще там и на личную тему перенести это, да? И переносим наши отношения в раздел «Я хочу», начинают немножко по-другому складываться отношения. Такая классная фраза с, с уст моей супруги. Знаете, каждый из нас должен быть вдохновителем, а не требователем. Будьте в семье вдохновителем, а не требователем. Во всем. Ладно, про средний заработок. Ха-ха, я услышал такое легкое. Но надо прийти к какой-то цифре. Поэтому я прошу ответ из зала. Как вы предполагаете, в наших настоящих, недеревянных, сколько в среднем в месяц? Да как Что это за деньги называется? Нормальные деньги, скажите. 100 долларов. 300 долларов. Можем остановиться на 300 баксов. Вот, начинаются торги, да? Послушайте, неважно, когда я показывал эту информацию в Польше, Станислав Старевичик сказал, да хоть ты полторы штуки напиши, смысл останется одним, один и тот же. Средний заработок. Иногда люди на встречах говорят, ну, слушай, у меня вся жизнь впереди. Молодежь так часто рассуждает. Все успеем, все сделаем, все окей. Боже, хорошо, если так рассуждают. Порой вообще спрашивают, что ты планируешь через 10 лет, и там пустой взгляд. А что такое вся жизнь впереди? Знаете, на самом деле, вне этого бизнеса, ключевой и важный отрезок в жизни, это от 20 до 50 лет. До 20 вы еще никому не надо, а после 50 вы уже никому не надо, потому что есть молодые. Вне этого бизнеса, еще раз я говорю, у нас и 80 бизнес так качают, что дай Боже. Вне этого бизнеса. Так вот, вот эта вот фраза, ты знаешь, вся жизнь впереди, это всего лишь 30 лет. И когда-то, я понял, что на всех семинарах буду это говорить именно так, когда-то Сергей Батян по простой расчет. Если взять 300 баксов и умножить на 12 месяцев, это получается в год, да? Сколько? 3600 в год и умножить на 30 лет. 108, да. 108 тысяч долларов. Знаете, немаленькая сумма. На самом деле, не маленькая сумма, 108 тысяч долларов. Но дальше идет следующая фраза. 108 тысяч долларов за всю жизнь. Я точно помню место и, и время, когда это было мне первый раз показано. И когда я эту цифру увидел, стало очень грустно. Это мягко говоря. Потому что 108 тысяч долларов... Это в том случае, если не есть, не одеваться, не жить, не ездить. И как старший коллега сказал, и умереть не можешь, потому что деньги на это надо, чтобы похоронить. Да? 108 тысяч долларов. В Минске сегодня это более-менее какая-нибудь двухкомнатная, может быть, дотянешь до трехкомнатной квартиры. Ребята, смысл всей жизни не заработать даже на квартиру? Я из семьи военных. Знаете, для большинства военных это, это был смысл жизни, в конце получить жилье. Ну так. И так произошло в нашей семье. А тут 108 за всю жизнь. Кто учится в вузах? Учился в вузах. Кто-нибудь из преподавателей вам считал так перспективу? Перспективу специальности, может быть. Я предлагаю всем миссию. Несите вот этот расчет всей молодежи. Всем давайте как можно раньше. Пусть начинают задумываться. Потому что мало кто так считал свою жизнь? Еще раз повторяю, Горячев сказал, ну нарисуй полторы штуки и что? Ситуация-то особо не поменяется. Дальше. Это был Дима Боричук, И он задал несколько тоже важных вопросов. Сколько надо денег, чтобы выжить? Наверное, это вот та же сумма, да? Просто, ну, выжить. Когда заплатить коммунальные, там, может быть, телефон, какие-то элементарные продукты, элементарная какая-то еда. Триста. Вы согласны, что триста позволят выжить, Теперь. Да? Угу. Тебе. 300 это много или мало? Если взять так в руку. Вы все держали триста баксов, наверное, в руке хоть раз, да? Мало. Следующий был важный вопрос. Еще такая капелька туда же, да? Кто знает людей, которые могут на работу не ходить? Это не значит, что они не работают, но могут не ходить. И они что-то такое создали, что могут на работу не ходить, а каждый месяц 300 им откуда-то падает. Много знаете ли? Даже за 30 мы так и не создаем ситуацию, чтобы не переживать за завтрашний день. Просто не переживать. Чаще всего, если кто-то знает таких людей, они имеют свое дело. Или, может быть, имеют хорошие инвестиции и живут на процент. И когда вот этот вопрос мне задали, я подумал, а куда уходят эти 30 лет тогда? Во что? Куда? Чем мы делаем этих 30 лет? Если даже 300! Не, меня поправили на нашем семинаре. Сказали, пенсия. <реклама> угу. Я спросил, а у кого пенсия 300 баксов есть вообще? Мы сказали, у военных. <реклама> угу. Я когда увольнялся, мне сказали, Саша, куда ты уходишь? Ни пенсии, ни квартиры, ни выслуги, ничего. Через пять лет те же люди сказали, ты вовремя ушел. <реклама> Знаете, и наш бизнес отвечает на этот вопрос. Банально даже, как сделать хотя бы этих 300, чтобы перестать переживать, чтобы они приходили. Следующая капля которую не осознавала, которую в свое время тоже очень заинтересовала любую и заставила посмотреть по-другому на жизнь. Это такая простая формула. Один раз работа, один раз деньги. Или один раз работа, бесконечно деньги. Не думал так раньше. А понял, что есть вот такие методики. Не 300 зарплата и в следующем месяце ничего. А что-то такое создать, чтобы один раз работал и постоянно деньги. Это тоже заставило задуматься, что за 30 лет надо настроиться и создать вот такую ситуацию для себя. Послушайте, и этот, и этот человек, они могут быть прекрасными, порядочными, хорошими. Все супер. В чем разница? Этот 30 лет своих ориентировался на этой схеме? А этот в течение всех этих 30 лет задавал себе вопрос, как создать такой источник дохода. И все. По потенциалу и по возможностям. А эти два человека одинаковые. Знаете ли вы, кто зарабатывает три штуки? Вы знаете людей, кто зарабатывает в три штуки? У меня поговорка вчера. Мы с Любой заехали в ваш город. И я увидел одну машину классную. Слушайте, как классно звучит? У меня банкли в Гомеле. Вообще вот так. Да? Ну, две, я, я... я не знаю, откуда мы приехали вообще -то. Я в свой тоже приезжаю, про поражаюсь, какие тачке тачки ездят. Есть люди, которые зарабатывают даже не три, да, насколько мы с вами начинаем понимать, а тридцать тысяч. В этом же городе, с этими же законами, с этими же условиями, с этими же возможностями, про с тем же возрастом тем же стартом. Я постоянно искал ответ на этот вопрос. В чем секрет? В чем секрет, когда при всех равных условиях кто-то в итоге зарабатывает сто раз больше, чем большинство людей живет? И опять в нашем бизнесе есть ответ. Это ключевой ответ, который самый важный в этом пункте. Все определяется такой простой штукой, как способ мышления. Все. Как говорил Дима Горячук. Если у тебя мозги предпринимателя, ты в любой стране будешь предпринимателем и будешь зарабатывать. Если у тебя мозги нищего, то в какую бы страну ты ни поехал, ты там будешь все равно нищим. Наверняка знаете эту схему а Станислава Доречика. Да способ мышления, способ действий, окружение, информация. Ключевой цикл. Это последняя такая капля этой красной таблетки. Она ключевая. Все в жизни, весь успех определяется твоим способом мышления. Есть хорошая новость, ну или к вам вопрос. Как вы думаете, способ мышления это штука врожденная или формируемая с течением жизни и с опытом? Формируемая, отлично. Значит, не все делают гении и таланты. Нужный способ мышления можно формировать, исходя из чего? Из той информации, которую вы по жизни получаете. И надо найти источник информации от тех людей, которые вот так зарабатывают. Которые создали для себя сегодня уже этот рычаг. Просто другой источник информации. От 5% успешных людей. Надо направить к себе. А вот здесь поставить фильтр. Очень важная штука. Вы не можете сразу уйти от своего окружения. Есть родственники, друзья, родители в конце концов. И вот здесь надо поставить Фильтр. У нас на семинаре была моя мама, и слова, которые я сейчас скажу, я говорил при ней. В какой-то момент мама, когда увидела, что я начал активно участвовать там в каком-то там бизнесе, сказала, ой, сынок, ты штука армию не бросай. Ты же там кормят, одевают, пенсию дадут, может быть квартиру. И родители ж, они советуют с положительной стороны. Они хотят, чтобы у вас все было супер. И я сказал, мама, послушай я сцены сказал, я всю жизнь слушал и буду тебя слушать на тему воспитания детей, порядочности, воспитания в себе вот этого вот надо. Многие такие вещи перечислил. Но когда-то у нас не состоялся разговор, и я сказал, мама, я тебя люблю, но на тему денег мы просто закрываем эти разговоры. У меня, я нашел людей, у которых я буду консультироваться на эту тему, все будет окей, закрываем просто эту тему. И была пауза, была пауза в общении. Знаете, несколько раз приходилось, мама, закрываем эту тему опять. Был какой-то напряг. Но потом она познакомилась с нашими наставниками и сказала, если вот ты, ты лично, да, сроки, супер. И этот фильтр, он звучит так. Если кто-то из окружения вам что-то советует, задавайте в первую очередь вопрос. Вот в той теме, по которой мне дают совет, он сам лично достиг тех успехов, которые бы я хотел, или нет. Даже в прошлом страна советов. Все советуют. Если на ваш взгляд в этой теме семейных отношений, отношений с детьми, денег, там, чего угодно, он для вас, этот человек, действительно супер, пропускайте через фильтр. Нет, просто стоп. И где взять Иду, этот источник информации нужной? А, я еще про телек хочу сказать. Про я когда служил и смотрел по телевизору новости про вооруженные силы, <с <с слушайте, я так хотел в этой армии служить. Просто, но, следующее чувство было шок, потому что, ну, как бы, я дурак, ну, обидно, что Вся страна думает и показывает неправду. Все не так, вообще, вообще, вообще не так. А кто точно так же себя чувствовал, кто находится в сфере здравоохранения? Рычи. Смотришь по телеву и думаешь... «Пфф». А кто учителя или образование? Точно так же, да? Смотришь и понимаешь, ребята, какая писанина, у нас ого, утечка мозгов постоянно, мы же их готовим у нас образование, что они все потом уезжают в другую страну. И я понял, что телевизор вообще не является источником информации. Вообще. Вообще не является источником адекватной информации. И это просто тоже на тему фильтра. Следующая капля, которая была, это книга Киосаки, Богатый бедный папа и квадрант, я считаю, что эти две книги просто надо преподавать. Не знаю, в школе, в ВУЗе, плюс школа бизнеса его книга. Это его методика, которая позволяет с вероятностью процентов определить, сколько вы будете зарабатывать через пять лет. Каждый хотел бы, да? Я помню момент, когда я читал эту книгу, богатый бедный папа. Ко мне подошел подключающий нам посмотрел. Ну мы же должны, знаете, там уставы, читать приказы, учить. «Что? Решил стать миллионером, да?» Ничего, хлопает меня так по плечу. прям все, вот я вспоминаю, как это было. И говорит, ничего, ничего. Все ну, молодые лейтенанты хотели стать генералами. Дослужишься до майора, успокоишься. Я отлиснул тогда в конец эту книгу и написал, что в своей жизни я не буду никогда слушать таких людей, как он. Фирма Internet Services International. Третья. Она отвечает за систему образования. Когда ты хочешь не просто заработать 10 долларов, а хочешь создать свой собственный бизнес и вырасти как предприниматель, то вот здесь ты можешь подключиться к обучению, чтобы понять, как это сделать. И в комплексе вот эти составляющие очень слаженно работают. Я задаю вопрос, вот как ты думаешь, вот неужели здесь, с очень крутой системой поддержки, с книгами, с дисками, с мотивацией, с наставником, ты пока ничего не достиг. А там без этого всего ты достигнешь. У тебя в тот момент, когда ты получаешь свидетельство об открытии предпринимателей ИП, ты же мозги другие дают, что ли? Но кому-то надо дать попробовать. Вот вопрос, что в этот момент эти люди не понимают? На этот вопрос ответил Стив Джобс. Егор, по-моему, запомнился второго раза, класс. Видимо, классный парень Можно от видео? Но иметь огромную страсть к тому, чем занимаешься, это действительно правда. Потому что это на самом деле сложно. Без сильной страсти к делу любой нормальный человек быстро бросит. Это действительно сложно. Если ты не получаешь удовольствие целого дела, если ты не любишь его абсолютно, не увлеченно, тебя ничего не получится. Это то, что случается с большинством. Если вы посмотрите на тех, кто достигли большим успехом, то уже you know, общество, в основном это те, кто действительно любит you know, то, чем он, он занимается. Он он говорит, он, он он и поэтому не продолжают заниматься своим делом, даже не раз становится действительно сложно. И, а и, и, тот, кто не любит его, бросает. Потому что он, он же нормальный. Кто может продолжать заниматься, it's когда it's тяжело, если он не любит? Поэтому здесь много тяжелой работы и много беспокойства. Если ты действительно не любишь свое дело, у тебя ничего не выйдет. Поэтому ты должен любить его, должен быть страсти. Это первое. И второе, ты должен уметь находить настоящие таланты. Потому что неважно, насколько ты умен, тебе нужна команда великих людей тебя нужно да, быть, быстро оценивать людей, которых ты не знаешь, нанимать их, их полагаться в свою интуицию, интуицию чтобы развивать свою организацию. И со ты временем ты она начнет развиваться сама. И для этого тебе нужны талантливые люди вокруг. Что не понимают эти люди, которые делают этот шаг? Они думают, что вся фишка в технике, что он понимает, как он будет устанавливать этот Windows или эти кофейные аппараты. А не в этом соль. Со слов Стива Джобса речь идет о том, как развить и поддерживать в себе страсть и любовь к тому, что ты делаешь. А второе, как стать настолько, как стать такой личностью, которая сможет вокруг себя объединять таланты. Если посмотреть на всех ключевых людей, внутри этого бизнеса, то они как раз такие. Они делают этот бизнес, несмотря ни на что, потому что любят, могут себя самостоятельно мотивировать, разви, развили это в себе. А второе, сколько вокруг них талантливых людей. Это не они звезды. Фраза от и э, Дрозд. Я не хочу быть звездой но я хочу быть в звездной команде. Где этому учат? Там. Три вида образования. Он там говорит об этом. Есть образование школьное, профессиональное и финансовое. У кого мы здесь учимся? Только у практиков. На сцене никогда не выступает человек, которого за плечами нету реального достигнутого уровня команды и бизнеса и результата. Может быть, кто-то выступает лучше, кто-то хуже, неважно. Здесь выступают только практики. И это то, о чем говорит Киосаки. Это самое важное образование. Финансовое. Или, может быть, практическое. Поздравляю, что у нас у всех здесь есть возможность учиться о практиках. Нам же можно задавать любые вопросы любые. И у нас нет такого, блин, что же было бы написано в той книге на эту тему. Ты просто сам прожил, чего ты достиг и можешь ответить. Как ты это делаешь? Не надо ничего придумывать. Я скажу свое видение, которое лишний раз я для себя подкрепил на последнем выезде в Америке и выступал Джерри Мэддлз. Он показал такую важную практическую вещь. Он сказал, послушайте, чему мы учим? Мы учим финансовой грамотности, мы учим личностному росту и лидерству, мы учим построению классных семейных отношений, где-то воспитанию детей, мы учим тому, как быть здоровым. Знаете, он перечислил много ключевых таких жизненных вещей. И говорит, много есть в мире организаций, которые проповедуют такие же принципы, создают какие-то организации, как-то пытаются двигать такие направления. А потом он попросил встать людей с разных континентов в зале и говорит, понимаете, вот кто-то это пытается делать, а мы это уже много лет делаем во всем мире, потому что здесь есть люди из разных уголочков планеты. Мы это делаем. И здесь появляется лозунг, мы оказываем позитивное влияние на людей во всем мире, делаем жизнь других лучше. Мне кажется, миссия семинаров в своем большинстве – это вдохновить вас на то, что вы можете и достойны иметь лучший результат, чем имеете сейчас. Можете и достойны. И вы сможете это передавать дальше.